И эти противники брака часто говорят, слушай, можно же жить просто так. Зачем расписываться? Объясни мне, зачем идти в ЗАГС? Какие поправки в законодательство о браке лично я бы ввел? Если ты сможешь доказать, что женщина тебе изменила, значит, она не получает абсолютно никакого имущества. И в этом случае ребенок при разводе остается с женщиной только с твоего согласия. Если ты против, ты его забираешь. Очень важно индивидуально разбираться в ситуации. Нужно досконально изучать моральный облик женщины в суде. Заинтриговал? Парни, нужен ли мужчине брак вообще? Смотрите новое видео на моем новом канале. Очень такое большое, емкое видео с подробным моим видением за, против и так далее. И если хоть несколько человек после этого прояснить для себя эту картину, это уже, значит, видео сделано не зря. Обязательно смотрите, ссылка здесь внизу. Переходите и смотрите на моем новом канале. Делитесь этим видосом со своими друзьями. Ставите лайки, дизлайки, пишите комментарии любые. Все там очень интересное и глубокое видео. Обязательно посмотрите.